Доблестная азербайджанская армия вошла в село Гюлаблы Агдамского района. Как передает Дей Ас, кадры опубликованы в Телеграм. На кадрах видно, что армянская семья, не успевшая в заданный срок покинуть освобожденную территорию, спокойно собирает свои вещи перед азербайджанскими солдатами, которые проводили их взглядом. Никто никого и пальцем не тронул.